Mm -hmm. Была в зеркале правая спираль, вот. зашла с личным запросом. Ну, запрос... могу звучить. Как хотите. Ага. Ну, запрос был, в принципе, какой. Ну, что я хочу видеть и слышать свои истинные желания и действовать ну, в соответствии с ними. Вот. Mm -hmm. Сначала я не видела ну, кто приходил, ну, просто как бы в ситуацию, думал как будет разворачиваться, так пусть и идет. Вот, но ну, вообще проживание, я так понимала, запросов, ну, шло сильно, очень на каком-то чувственном, таком эмоциональном состоянии. Вот, потому что, ну, вот в области груди, солнечного сплетения, груза, живота, ну, прям, Чувствовала, ну, видимо, вот эти чакры что ли вот прорабатывались. И ну чувствовала сильно расширение, такое наполнение энергией. И иногда, вот даже прям в области сердца, прям, ну вот, э, ну, я чувствовала, что была сильная такая глубина. Ну прям пошло слово, ну, глубина, глубина, очень-очень глубоко, Но это вот то, что как бы вот, ну то, что вот твое. И ну прям некоторые моменты. Я себя ловила на том, что, ну, видимо, сильное переполнение энергии было, что, ну, прям как невыносимость какая-то. Ну, я думаю, сейчас прям ну, не вынесу, ну, прям как такое ощущение, что надо или переключиться, или, ну, встать, ну, встать и выйти. И, ну, потом такая пришла вот мне, значит, ну, как Лев Толстой. Лев Толстой, потом такой раз вот Анна Каренина, война и мир. Ну, я как бы и сижу, и, ну, потом уже понимаю, что как бы вот он как бы здесь. Вот, потом, ну, шли, вот менялись лица какие, ну, лица людей. Потом, значит, вот как-то пришло пришел образ отца. Отца. Ну и я поняла, что как бы вот ну, истинное желание, да, вот, потому что он перекрывает, потому что, ну, много в своей жизни, как мы, ну, он для нас был авторитетным, такой, ну, авторитарный был такой родитель, и мы как бы не сопротивлялись, да, ценили уважали, но вместе с тем делали как вот по его правилам жили. Вот, ну, чувствовал что шла проработка вот этой ситуации с ним. Он, как бы, вот такое вот благодарение, благодарность тому, что он для нас сделал ну, в плане защиты какой-то опор такой, что ну, в нас это и есть, ну, в смысле вы его детях. Потом я увидела по, по виду, вот между мной и ним, ну я прям чувствовала вот это вот тепло, ну какая она теплая на ощупь, такая довольно-таки широкая, вот, и я понимала, что ее надо как бы убирать. Я такая, ну типа болгарки такая, как вот. ну как вот, два раза ее перерезала, вот. ну и потом такое как бы вот, когда она отрезалась, Такое ощущение, что вот, как у меня маленький ребенок, девочка на руках. Или я ее держу. Ну, как бы вот что вот. Ребенок. Ну, да, еще сейчас до конца не понимаю, потому что оно потом все равно будет еще, потом осознание все это приходить. Вот потом плавно перешло, значит, как дед, ну, отцовский пришел с бабушкой. Потом пришла его мать, которую я никогда не видела. Единственное, что, как бы, я не знаю, потому что, ну, видимо, отец тоже её, как бы не сильно помнит, что он говорил, что она прожила там долго лет до 90. и говорит, я помню, что она сидела там на заваленке, эти самокрутки делала и, и курила. Вот как-то вот, ну, такое вот было чувство, что я бы хотела вот ее, конечно, знать больше о ней. Ну и как бы благодарна, что хотя бы вот это я не знаю. Ну, как такое принятие mm -hmm. вот свое сердце, вот, наполнение вот, вот вот, внимания, ее энергии. И ну прямо сейчас говорю, у меня же прям такие чувства такие поднялись, да, такие вот прям аж, прям аж плакать хочется. Вот. И ну, в конце я спросила, ну, у Льва -стол -стол почему как бы Ну ты это пришел как mm -hmm. вот, из всех. И он ответил, что как бы. срезонировала проблема uh -huh. моя и как бы по энергетике uh -huh. по энергетике вот ну я как похожа и породу вот по отцовскому отец и uh -huh. дед и я такая даже как бы внешне представила но ну, у меня вот дед отцовский он такой вот, могучий прям uh -huh. ну как если как взять там породу мужчин он такой могучий такой вот такой вот ну, такой вот как бы энергетический и физически такой крепкий, вот ну, такой мужчина, вот. Ну, и отец такой, и отец такой, да, потому что у отца есть вот там брат, да, Юра. Он, ну, он, он, другой, он другой, у него как бы и жена другая, вот, не как у моего отца, а вот, ну, да, как бы отец, вот, мои дед они вот схожи, как бы, вот, ну, я, видимо, как бы взяла много вот от отца энергетически. И ну вот. Ну там много еще каких-то таких, вот какая-то вот была многомерность такая вот ситуация я даже вот. Сейчас, ну вот. Ну, значит, на свой вопрос, на, на свой запрос, вы все-таки получили конкретно решение, да? Или нет, анализируя? Была. Ну, вот я чувствую, что была работа на очень каком-то глубинном уровне, что я еще mm -hmm. даже не могу, вот, ну, как бы, объяснение этому ну, как бы вот словами выразить. Mm -hmm. Ну, это вот до да, ну, того. Такой... Хотя бы по ощущениям. По ощущениям, да, по ощущениям, да, это вот прям вот такое ощущение было, что прям вот заныривание такое вот. И оно шло слово, что вот ну, глубин, глубина, даже не глубина, вот так как какая-то ну, глубинность какая-то, прямо вот туда, прям заныривание, прям mm -hmm. вот, как вот, даже какая-то картинка, вот, ну, я не знаю, прям на уровне картинка какая-то, как уровень какой-то клетки, вот туда, прям, я даже не могла mm -hmm. объяснить, что у меня прям ну, какое-то, прям даже когда вот заныривание туда было, прям вот это вот, mm -hmm. какое-то состояние прям полуобъмрачное, вот. я не чувствовала, что у меня прям даже как плохо, как будто бы я вот, ну, не справляюсь, но... Ну, ну, вот не уношу вот эту mm -hmm. глубину прям. И потом раз периодически выныривала. Как бы проработка была, потому что, ну, вот даже вот две вот ночи снов, когда вот мы вот с, там с Леонардо да Винчи были, потому что мне прям хотелось, я чувствовала, что во снах вот это, вот он же мне говорил, там многомерность была. Mm -hmm. И я прям во снах вот видела, что была какая-то многомерность, вот именно многомерность вот того сего. Но, ну, я не запоминала, ну, потому uh -huh. что утром просыпалась и как бы вот, я не помнила сны, но я понимала, что проработка идет на каких-то вот, ну, нескольких уровнях, uh -huh. нескольких вариантах, о которых он тогда говорил. А сейчас это было вот чуть-чуть по-другому, чем во снах. Это было какое-то заныривание в какую-то вот ситуацию. Мне кажется, даже какие-то вот вообще какие-то родовые программы. Не ну, uh -huh. может быть еще придет какое-то вот осознание. Uh -huh. Хорошо, понимание. Ну как-то так вот сейчас про него говорили как приурочке. Брат с потелом.